Мои вітання всем, кто безпосередньо задеяный в процессах трансформации университетских библиотек в будь любой стране мира. И это сегодня, в час тектонических сувьев світової геополитики климатических изменений, цифрового развития, борьбы с пандемией коронавируса, социальных перетворений. Чтобы швидко и якісно научиться працювати в таких різних екосистемах, ми повинні мати дослідження експертів і пілотні проекти практиків в різних сферах бібліотечно-інформаційної діяльності. Саме для цього ми збираємося на сьому міжнародну конференцію «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», яка в цьому році буде відбуватися з 6 по 7 жовтня. Її тема – ера трансформації бібліотек та нова екологія життя. І для того, щоб учасники конференції краще зрозуміли по и контекст официальных оповедей экспертов из разных стран, мы в рамках нашего форума створили видеопроект, который имеет название «Резиденция героев». Там наши ключевые спикеры не как фахівці, а как личности делятся с нами своими вподобаннями, хобби, рассказывают про семье, мрении, страхи. Наша сегодняшняя героиня Пані Асимгуль Тімірханова, керівник відділу комплектування та забезпечення діяльності бібліотеки Назарбаєв університету місто Нур-Султан або більш знайомим нам Астана Республіка Казахстан. Протягом последних четырех лет библиотека Назарбаев Университета співорганізатором нашей конференции и саме Асимгуль, яка на той час очолювала библиотеку, відповідно очолювала і ці процеси в Казахстані. Асимгуль вивчала історію та права в Євразійському національному університеті. А также она вивчала Library and Information Science в Сент-Джонс-Юниверситете в Нью-Йорке, США. На кольце учения Асимгуль проходила стажування в Генеральном штабе Организации Объединенных Наций в информационном отделении Департаменту миротворчих сил, и ее официальное стажирование продолжалось протягом трех месяцев. Асемгуль, счастливая мама чудового хлопчика. И в этом році она стала не просто мамою, а мамою первоклассника. А далее про профеноминальное по меньшей мере для меня, а я, поверьте, в своем житти спелкувалась с очень многими талановитыми особистостями. Ну, по-перше, Асема, чудова співачка, что имеет незрівняний голос. И в этом мы могли пересвідчитись на минулой конференции, когда она заспівала в дуэте с нашим Олегом Сербиным. И я дуже очень надеюсь, что и с року года мы сможем наслаждаться их спевами. По-друге, Асемгуль є фанатом боксу, боротьби та національних бойових мистецтв Японії. 22 червня цього року інтернет-видання Організації Об'єднаних Націй, Жінки Європи та Центральної Азії публікує статтю Я покоління рівності. Асимгуль Тімірханова – чемпіонка Казахстану з греплінгу. По-третє, пані Асимгульта Мирханова є активісткою громадского руху за гендерну рівність, рівні права жінок та чоловіків у Казахстані. Фантастика. Як це в ній уживається? Краса, жіночність, незрівняний голос, інтелектуальність, бібліотечна фаховість і бокс. Своими особистими Творчими, спортивными, громадскими и профессиональными перемогами, Асемгуль подтверждает своє життёвое кредо. Иди за мечтой и верь в себя. Итак, четыре вопроса до Асемгуль Тимирхановой. Асемгуль, если бы ты могла жить где-то, то это было и почему? Если бы я могла жить где угодно, скорее всего, это был бы город Нью-Йорк, потому что я училась там в 2008-2009 году. Это город, который я хорошо знаю, это город, который я люблю, темп которого мне очень нравится, город, в котором много прекрасных библиотек, музеев, очень много интересных людей, у которых есть чему поучиться. Город мечты. Осема. Чи може звичайно людина змінити світ? Ты и хромадська діяльність. Да, я думаю, что обычный, неважно, обычный или необычный человек, любой может изменить мир. Ребенок, женщина, пожилой человек. Более того, изменить мир может не только человек, но и слово или действие. Изменить мир может даже пост в социальных сетях а, или фотографии. И если говорить о моей общественной деятельности, я практиковала волонтерство, еще будучи студенткой в Соединенных Штатах Америки а, и участвовала в нескольких волонтерских проектах. А затем здесь уже, работая в Назарбаев университете, а, я помогала студентам. А в плане спорта я организовывала на волонтерской основе организовывала различные спортивные мероприятия, стараюсь помогать своим друзьям, когда они организовывают какие-то мероприятия вне даже университетской жизни, когда речь идет о какой-то помощи и так далее. И когда я упоминала то, что даже пост или слово в соцсетях могут что-то изменить. Я хочу тоже упомянуть о том, что я бывало такое, что я писала посты в социальных сетях, и это сильно будоражило общество в моем городе, не только среди моих знакомых, но вообще в целом, и приводило к каким-то очень неожиданным, неожиданным результатам. Я бы сказала, это сильно влияло на общественное мнение, даже неожиданно для меня самой. И помимо этого, я бы хотела сказать, что общественная деятельность на этом не заканчивается, да, на волонтерстве или каких-то проектах. Кстати говоря, я еще стараюсь, ну, так как я работаю в библиотечном деле уже более 17 лет, я стараюсь консультировать людей в этом направлении. И меня сейчас, в настоящий момент, меня волнуют отсутствие развитой городской сети библиотечной городской сети публичных библиотек в своем городе именно на левом берегу в определенных районах и отсутствие достаточного количества детских библиотек я стараюсь понимать эти вопросы стараюсь выходить на каких-то людей которые принимают решения в этом плане я надеюсь когда-нибудь мы задвинемся с мертвой точки а Семгуль Какое твое хобби и ты не любишь делать? Если говорить о своем хобби, да, у меня есть определенное хобби, но в настоящий момент это сложно уже назвать просто увлечением, потому что это хобби превратилось в часть моей жизни. Начну с того, что я не занималась спортом с детства, в детстве я была освобождена от а в спорт пришла достаточно в осознанном возрасте, занималась различными видами единоборств. И около четырех или пяти лет назад я пришла в джиу-джитсу, и это стало приносить какие-то определенные плоды. А в данный момент, несмотря на свой возраст и позднее начало, я являюсь членом национальной сборной по джиу-джитсу и членом национальной сборной по грэплингу. За последние 8-9 месяцев я участвовала в пяти соревнованиях, в том числе выиграла два чемпионата Казахстана по джиу-джитсу Ниваза и по Грэблингу, и кроме того, была участником чемпионата Азии в Бахрейне, город Манама. Да, это уже, можно сказать, Часть моей жизни не просто хобби, но, с другой стороны, это не является моим основным источником дохода или основной деятельностью. В любом случае, спорт помогает мне держать баланс между работой и личной жизнью, и, кроме того, спорт помогает мне справляться со стрессами. И наслаждаться жизнью, можно сказать, да. То есть это то, что я очень-очень люблю. И если говорить о том, что я не люблю делать, я не люблю заниматься тем, что не приносит мне удовольствия в процессе, либо то тем, что не приносит каких-то ощутимых результатов. То есть я не люблю делать что-то бесполезное. Не люблю тратить время на какие-то никому не нужные, бесперспективные задачи. И, кроме того, я хочу сказать, что на самом деле мне было очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что если я что-то не люблю делать, чаще всего я просто этого не делаю. Хотя есть определенная вещь, которую я делаю каждый день и которую я очень люблю делать. Я не люблю вставать по утрам. Я глубоко сова с рождения, но... Мир устроен так, что он, к сожалению, подстроен под жаворонков. И мне приходится всю жизнь э, превозмогать себя, чтобы встать рано утром. Асема, твой месседж кожному из участников конференции? Каждому из участников конференции я хочу пожелать успехов, удачи, э, развития личного профессионального сил на все энергии, энергии, на собственное профессиональное развитие. И кроме того хочу выразить бескрайнее уважение и восхищение украинскими коллегами. мой вам низкий поклон. Я не представляю, как вы находитесь силы в таких условиях работать, и не просто работать, а проводить такие масштабные проекты. Как вы находите в себе силы улыбаться и так далее. Вы мои герои. Я вами восхищаюсь. Победы в Украине очень желаю. От всей души поддерживаю всех своих украинских коллег. И весь народ Украины. И хочу сказать